Всем привет, ребят! Сегодня катаем VESTU SPORT. Ну как, мы пробуем откатывать э, при помощи Куджидая kud и выкатывать нормально про прошивку. Конфиг здесь не совсем стандартный, здесь стоит TMRACE ресивер. По переделкам, вроде у тебя там больше ничего такого основного. Немножко нет. голова распилена. Да, а, голова распилена, поршники у тебя стоят, костромские же, чтобы масла жора не было, опять же, надо. масло Да, же. и масло форсунки переделаны. По выхлопу ничего ты не делал. Все родное, да. Ну и тем-рейс, соответственно, давно мы хотели выкатать, потому что многие ребята поставили уже. У них стоит, стоят они, но выкатать надо все-таки, чтобы смеси попадали как раз вот э, нашлось время, потеплело, у нас все растаяло дороги сухие, можно было поездить, ну и мы так пробно попробовали с Андреем выехать э, посмотреть что и как, хотя бы пробно набрать какие-то данные, обработаем я переработаю, соответственно, на нормальную прошивку, сейчас стоит прошивка для откатки, катаем мы по узкой лямде просто чтобы времени не терять, потом я, может быть, вкрутим уже широкополоску впоследствии, потому что, ну, сегодня так пробно, в общем, все опять же, напоролся на непонятки дополнительного открытия дросселя мне не стояло, то есть, ну и всегда упиралась почему-то в 46% процентов дросселя то есть выше не открывался он никогда, хоть мы там в пол давим, хоть не в пол Пришлось обратно включить дополнительное открытие дросселя, чтобы он хотя бы уходил вот в эти головы, хотя бы 100 заполнить нам процентов открытия. Но на предыдущих прошивках, не на вот последней этой VSG7, ну, предыдущей 6, которая была, мы катали, нормально было. Без всяких открытий дросселя было ограничение по воздушному потоку, но я его переделал, и здесь же калибровки эти же стоят, то есть там ограничивал именно воздушный поток, а здесь как-то странно, то ли эта калибровка вообще не работает, то ли что-то еще там переделали они, ну и временно пришлось включить пока, чтобы хотя бы сто процентов вот эту немного область заполнить. И вроде как получается, все нормально, дальше будем разбираться, я Тиме напишу по поводу вот этого вот как раз дополнительного открытия то что раньше по потоку работала нормально и ограничивала я переделал не ограничивала то теперь уже не работает эта таблица то есть по воздушному потоку я сделал как и была на шестерке но нифига ничего не происходит ну сейчас приедем я это обработаю все логи которые набрали и Положим уже на нормальную версию прошивки, там, где смеси нормальные, уже, бо... ну не боевые, а нормальные смеси, ускорительные, все доп топлива есть и все остальное, и же с ним. Так что, ну, еще запишем. Все, ребята, катали мы, ну, предварительно, как я и говорил, так, по, -по первочку. Изменения там, конечно, есть. Сейчас мы зальем прошивку уже на нормальные, ну, то есть с нормальными калибровками, не откаточную, и прокатимся, проверим. Под капотом, как я и говорил, ТМ-рейс вот этот, э, красненький. Э, ну и все тут, в общем-то, ничего такого, все штатно, э, остальное. Больше показывать ты и нечего. Да, и тут еще планочку ты сделал, классная, блин. И вот и как эту, нормально, и да. Эту. И это, ну, чтобы здесь все трубки, все лежало как положено. Она тебя издержит, что ли, или и Не, и Обычно Чинков толстый. А -а -а. Ну и все аккуратненько, все. Только единственное, пленовато немножко, потому что весна все-таки сейчас еще катались. Вот. Ну, сейчас прокатимся, проверим, как это все будет в реале на нормальной прошивке. Ну и я думаю, еще сниму. Ну все, накатили сейчас на нормальную версию прошивки. Вот поехали проверить, чтобы не было никаких косяков. Ну, даже если они и будут какие-то, то мы их сможем вылечить, потому что живем рядом. Ну, я немножко логов сейчас соберу уже в этом режиме. Куда народ лезет? Что-то стоит. Да, Мученики, как обычно. Ну, и покатаешься, соответственно, ну, расскажешь, что как там, не знаю. Ну Это у нас день такое... День-два. Да. день Тестовый Такой выезд был, потому что у нас несколько машин с таким рисаком будем еще выкатывать на других то есть будет более обширный ну, объем данных, которые будем обрабатывать. Так что, в общем, вроде все. Не забываем под видео ходить. Там у меня ссылочки Drive ВКонтакт Соответственно, жмем колокол, подписываемся и смотрим другие видосики. В общем, всем пока и до новых встреч!